Жил мне Господь Иисус, то что знает не каждый мудрец, Что наш мир удивительно пуст, В нем ничто не согреет, сердец, Что наш мир удивительно пуст, В нем ничто не согреет, сердец мне хотелось богатство иметь Но в душе зазвучал голос твой Ты не золото, это не медь Унести не сумеешь с собой Ты не золото, это пляюсь я сердцем друзьям, но случается вдруг поворот. Вижу пасти зияющих ям, что нарыли друзья у ворот. Вижу пасти зияющих ям, что нарыли друзья у ворот. Идя через слезы и грусть, Я тебе благодарен, Творец, Ведь душою уже не приткнусь О неверности чьих-то сердец. Ведь душою уже не приткнусь О неверности чьих-то сердец. Как обманщивы мира дары, Все они исчезают как пар. Ты мне истину эту открыл, Это самый великий твой дар. Ты мне истину эту открыл, Это самый великий твой дар.